Перемен, хотим перемен, и там мы. Этот город в огне, у него, значит, там, пора взять эту землю себе. Да кто ж тебе даст ее себе? Тебе? Они себе ее заберут, эту землю, заберут себе. Жить так больше нельзя. Вот этот ру, русский рок использовали вслепую по расшатыванию. Так жить нельзя, хотим перемен. Не уточняя что к лучшему. Просто хотим. Вы же хотели перемен? Вы хотели перемен? Где мои накопления на сберкнижке? Так перемены же? Перемены, пойми. Обнищание народа. Что такое? Не хотим, так перемен. Вы же хотели перемен. Ну Не волнуйтесь. Жить будем плохо, но недолго. Если что, лягу на рельсы, как сообщил Ельцин. Да, поднять цен не будет, что, рягусь. Лягу, сяду, стану на рельс. Зуб даю. Слово, пацаны. Мое слово, я ельцин дал ельцин забрал потом этот русский рок как он превратился в ничто в середине 90-х просто его его не стало просто не стало никому он нахер не был нужен ни на телевидении ни на радио не ну понятно что они какую-то там себе лазейку сделали типа дискотека 80-х русский рок наше радио такой заповедник ну, к середине 90 м все, никакой нахер рока уже не было. Рок сделал свое дело. Рок может подыхать. Так, Александр Александрович, кстати, Круиз хорошо играли. Такой хэви в 86-м году где-то. Да, пластиночки, там они и на мелодии резко все стали из издавать. Черный кофе, Круиз, Ария. Ну, там Гаина, был такой гитарист Гаина. Ни голоса, ни слуха, сплошной талант. Ну, в смысле, он не певец был, на самом деле. Гитариста, может быть. Но в роке хорошо бы еще и петь. То, что они все сдирали там западные там Ария, сдирала Айрон Мейден. Рокеры по которые были менее тяжелые, они сдирали кьюр. Почти все тянулись к кьюр, там, допустим. Кино. Кино очень хорошо заимствовали из кьюр. Ну, брали, короче, западные мелодии и с русскими текстами. Отлично заходило, отлично. В 2000 году вышел фильм «Брат 2». Все известные на тот момент рок-группы участвовали в записи саундтрека к фильму. Это, наверное, пик русского рока. Был потом, все резко на спад пошло. Ой, это уже было старье. Уже к 2000-му все эти наутилусы Агаты Кристи были старьем. Вот. И этот престарелый режиссер, он думал, что о, пик, пик. Он немножко опоздал, он так лет на пять опоздал. Мода на это все уже давно прошла. В 2000-м, это уже в 2000-м, весь этот русский рок в его фильме звучал крайне архаично. Рассказывают они в фильме «Дурак». Ой, блин, ну никак, никак, ничего, ну нельзя, нельзя, ну... Уворуют. Ну, блин, ну нельзя никак. Что ж нельзя? Не хотят. Потому что, как она сказала, половину бюджета отстегиваю наверх. Сверху деньги пришли, написаны в бюджет. Обеспечение рай района, там города, да? Вот, написано. Статья расхода такая-то. Вот, посмотрите. Потом оттуда приходит половина им на распил. То есть приватизация власти. Средство производства, власть это средство производства. Это не обязательно станочки, на которых работают людишки, работяги, мужички, прибавочная стоимость. За недоплату им, а недоплачивать им можно где? Можно и из бюджета. То же самое получается, прибавочная стоимость. Уже власть получает, без всяких станочков, ничего не производя. Просто эти средства производства это вот эти вот людишки. Живущие, допустим, в этом городишке. И вот уже власть, получается, собственники средств производства денег. Бюджет спускает половину наверх, половину... Остальную половину можно из этой половины украсть, на половину пустить на что? На заплатки. На заплатки податного населения. Кормление, как вот было, да, дворяне кормились с земли. также теперь эти кормятся. Но ну, неофеодализм. феодализм. Прикрепленные. Раньше крестьян был закрепать закрепощен и прикреплен к земле. Сейчас ты прикреплен к квартире своей, к ЖКХ, понимаешь? что значит раскачивал если это медицинский факт статистический, первое место в мире по мужским самоубийствам в рф как он раскачивает он фиксирует другое дело что я не согласен я не согласен по поводу программы что этого типа программа на самоуничтожение у мужчин у которых нет смысла в жизни без семьи детей отцовского счастья вот я против слова программа Знаешь, это что-то вроде инстинктов пробитие на инстинкта так вот это врубается типа программа я против вот слова программа на самовыпил, как он говорит все эти целыми спы э подкидыши беспризорники и безотцовщина мамашками вы ученная. Не умеют общаться с другими мужчинами, кто постарше, да, да даже с ровесниками. Они с бабой в голове, с мамой в голове не могут нормально организовать общение с себе подобными, а уж тем более в мужском коллективе. допустим. Они всегда видят себя изгоями, непонятыми, особенными. Вот. Ненавидят и боятся АЖП. Боятся и, как следствие, ненавидят. Так что он правильно, все, в принципе, диагностирует заболевание. Вот эти сложные массовые обобщения по поводу того, что им путь в настоящий мисп, это тот, после двух браков, да, как я говорю. Ну, понимаете, да, образно. Это не в 15 лет миспами становится. И даже не в 20. И не в 25. Ты не Мисп. Ты, ты просто малолетний задрот. Тебе не дают, это не твой выбор, тебя заставили. Понимаешь? У тебя ситуация такая, что тебе пришлось обозваться Миспом и солистом. Это не ты выбрал. Вот после двух браков и дворах разводов, вот это будет настоящий Мисп. Он выбрал. Ну ладно, после одного. Хорошо, хорошо. После одного и там нескольких совместных длительных перебирание не так кусик после одного брака ладно после нескольких совместных попыток создать с не так нечто более-менее э, устойчивое только после этого ты можешь сказать что ты э, мисс и солист. если у тебя нет примерно вот такого опыта ты не мисс пони ты ты цел да инцел цел получаешь им ну он у него форма грубая подачи но в, в, в общем и целом правильная, в общем и целом правильная. его под некоторые патриархальные такие вот типа загоны семьи не исключи, не исключение семьи нет нет все таки хорошо нет пора все-таки надо назвать вещи своими именами нет никакой семьи нет никакой условий для семьи. Как бы ты там ни хотел, ни пытался. Нет практически. Практически нет. Чисто риск. Мужчина, пускающийся на это, это чисто риск. Это, это харакири. Доброволь, все. Это самурай, да. Совершенно верно. МД самурай. Харакири с крокодилом. Попытка создать что-то там семейное счастье, отцовство. Это головой, да. С девятого этажа на асфальт типа, когда придет антихрист, тогда огонь не сойдет в этот год огонь не сойдет и ждут с нетерпением с сошествия с благодатного огня на гроб Господен, чтобы убедиться, что антихриста еще нет. Род прелюбодийный и лукавый чудес и знамений ищет, говорил сам Христос, Знаешь? что ж вы чудеса то ищете? Он Антихрист. Этими же чудесами вас и прельстит. Он накормит голодных. Он установит мир во всем мире. Ну, сначала он, конечно, его разожжет там. Войны и глады будут, а потом выступит миротворцем. Вот на что купятся, на чудеса. Как же, как же? Кто примет Антихриста? Допустим, неверующим пофигу. Религиозные лидеры. Антихрист, не Антихрист, Христос.